Семинар мне очень понравился. Было очень много полезной информации, как теоретической, так и практической. Очень много, что есть вынести именно для практики, не просто сухая теория. Вопросы, которые интересовали, были все освещены. Много и всяких научных исследований, то есть не просто голословные какие-то факты. Вот сделали так, один раз получилось и рассказали. То есть все очень систематизировано, понятно. В общем-то, все как всегда.